Привет, мои дорогие! Меня зовут Юрий Пузыревский, и это короткое видео я хочу посвятить теме стресса. На самом деле немаловажная вещь в современном мире, а точнее знания об этой теме, на мой взгляд, являются на самом деле такими базовыми, фундаментальными. Для чего? Для того, чтобы мы не доводили себя до какого-то э, неизвестного, непонятного Хренового одним, одним словом состоянием. Что нужно знать о стрессе? Что стресс бывает физиологический и психический. Физиологический стресс, ну, тут все понятно, все очень просто. Да? На, на вас, вас покуси, покусали волки, вот вам и физиологический стресс. Вам дали по морде, вот вам физиологический стресс. Но что говорить о стрессе психическом? Вот Стресс психический делят еще на две составляющие. Стресс информационный и стресс эмоциональный. И на самом деле, что такое информационный стресс? Информационный стресс, это когда мы варимся в огромном потоке информации, нас не хватает времени на то, чтобы проанализировать эту информацию, нас не хватает времени на то, чтобы принимать взвешенные решения. Это стресс информационный. Стресс эмоциональный, это когда мы испытываем какие-то эмоции, причем испытываем эмоции скажем так, неположительно окрашены и испытываем их достаточно часто. И на самом деле стресс информационный и стресс эмоциональный, их не так легко между собой разделить, да мы и не будем этим заниматься. Что важно знать о стрессе? Ганселье вывел такую теорию, которую я даже вот изобразил на доске. Какую теорию он вывел? Он вывел, вывел интересную тему, что когда мы испытываем стресс, неважно физиологические или психические происходит с организмом у стресса есть три стадии три стадии которые проходят следующим образом есть так называемый уровень сопротивления сопротивлению стрессу и есть первая стадия на первой стадии происходит мобилизация сил то есть мы получили влияние какого-то стрессора до да? стрессором называют те вещи, которые у нас вызывают стресс, вот так вот все запутано в психологии. И когда мы получаем какое-то влияние от стрессора, мы сразу попадаем на первую стадию. У нас появляется тревога, волнение, и наше сопротивление стрессу немножко снижается, потому что вот энергия уходит на мобилизацию ресурсов. Когда у нас мобилизируются ресурсы в наши надпочечники в том числе начинают выделять определенного рода гормоны, которые помогают нам с этим стрессом справиться. И мы переходим на самом деле на вторую стадию, стадия называется стадия сопротивления, либо борьбы со стрессом. И на этой стадии мы уже достаточно устойчиво можем бороться со стрессом, точнее, я даже так скажу, наш организм вне зависимости от нас уже хорошо с любым стрессом справляется. Если говорить еще про первую стадию стресса, то при выходе из первой стадии мы уже чувствуем какую-то определенную работоспособность. Ну, допустим, если нам делать небольшую встряску, если нам делать небольшую встряску, ну, к примеру, давайте на примере, закаливания, на, примере, на примере закаливания, если мы входим в закаливание постепенно, если мы по чуть-чуть начинаем себя обливать холодной водой, то что мы делаем? Мы по большому счету приучаем наш организм, то есть сначала мы, у нас сопротивление стрессу снижается, то есть наше тело начинает вырабатывать нужные гормоны, но после того, как мы облились холодной водой, многие люди чувствуют вот это вот э, повышенную работоспособность и энергию, и это очень круто, да? То есть вот закаливание, оно вот, проходит где-то вот в этом промежутке времени. Если мы проводим закаливание часто, точнее регулярно, да, если мы проводим закаливание регулярно, мы находимся где-то вот здесь. То есть, смотрите, вторая стадия сопротивления и борьба стресса, борьба борьбы со стрессом, она характерна чем? Характерна тем, что мы, когда стресс, э, стрессор действует на нас достаточно продолжительный промежуток времени, мы очень хорошо с этим справляемся. Так вот, методика закаливания, она на самом деле построена на понимании процесса, как проходит стадии стресса. Что происходит дальше? Если мы... Э, Почему в закаливании рекомендуют делать перерывы? А все очень просто. На самом деле, чтобы вернуться опять на первую стадию, для чего? Гансилье вывел такую интересную штуку, что если стрессор действует на наш организм длительное время, то происходит истощение. И третья фаза стресса уже называется истощение, где наше сопротивление стресса, стрессу практически равна нулю. Она очень сильно падает, и у нас уже нет внутреннего ресурса для того, чтобы сопротивляться стрессу. И вот здесь как, правило, здесь, как правило, организм заболевает. Организм заболевает, и у нас происходят всевозможные неприятные последствия вплоть до смерти на самом деле. И что могу сказать, что наши эмоциональные, эмоциональные психические стрессы, они тоже подвержены вот этой схеме, и в чем есть проблема? Смотрите, переезд в другой город это для нас стресс, смена идентичности, выход замуж, женитьба это стресс, новое место работы это стресс, и множество других Перемен, которые происходят в нашей жизни, они у нас вызывают стресс. Хотя нам может казаться: нам может казаться, что ну, ничего не происходит. На уровне сознания нам может казаться, что ничего не происходит, а на уровне бессознательного, то есть, мы сначала испытываем какой-то небольшой промежуток времени, некую тревогу, потом наш организм начинает работать вместо нас, и мы находимся здесь, на этом уровне, где у нас сопротивляемость стрессу достаточно хорошая, но если не давать себе отдых, если не давать своему организму расслабиться, если не давать своему организму отдыхать, то будет происходить вот такая история. Вы будете э, переходить на третью стадию стресса и будете получать истощение. И, как правило, вот здесь люди, вот здесь люди начинают болеть. Здесь люди начинают болеть, и когда они поболели, разрешили себе поболеть, отдохнули и перебираются опять на первую стадию, и так вот происходит весь этот цикл. Если здесь не возникло никаких серьезных заболеваний. К чему я вообще все это рассказываю? Дело в том, что мы все очень сильно разные, и разные явления являются для нас стрессором. Являются для нас стрессором совершенно разные вещи. И... Поэтому, поэтому э, уже проведено очень много всевозможных исследований, которые говорят нам вот о чем. Что те люди, которые, ну знаете, можно разделить людей на пессимистов и оптимистов. Вот пессимисты, они чаще болеют, они чаще испытывают стресс, и они чаще э, потом получают всевозможные психосоматические заболевания. Те же люди, которые настроены оптимистично, они очень часто выходят из стрессовых ситуаций, ну, скажем так, с мелкими-с мелкими повреждениями, да. И это очень важная э, черта личности, которую я хочу, ну, если вы хотите, скажем так, более прогрессивно развиваться, я бы хотел, чтобы вы ее взращивали. Об этом еще говорил и Виктор Франкл, да, что у человека у которого есть смысл жизни, он живет намного дольше и чувствует себя намного лучше, чем те люди, которые, скажем так, живут без смысла жизни. Тот же Милтон Эриксон, который переболел, переболел полиомиелитом и был полностью парализован, тоже был очень веселым парнем. И посмотрите на самом деле на людей, которые добиваются успеха. Они все позитивные вы хотите сказать что у предпринимателей меньше стресса чем у среднестатистического человека нет весь вопрос в мышлении наше мышление и тому есть уже на самом деле множество исследований что те люди а даже проводили исследования на студентах те люди которые те студенты которые имеют ну скажем так оптимистичный настрой они сдают сессию легче чем те которые настроены пессимистично но здесь даже самое главное не то, что сдал или не сдал, а самое главное то, что после того как сессия завершилась, те, кто были настроены оптимистично идут дальше учиться, идут дальше на каникулы и так далее. Те, кто был настроен пессимистично, они, как правило начинают после того как завершили, после того как сдали сессию, они начинают болеть. И весь мой посыл в этом видео на самом деле к тому, чтобы вы обратили внимание вот на какие вещи. Если вы изменили место жительства, если вы изменили место работы, если вы поменяли идентичность, вышли замуж или женились, либо наоборот развелись. И э, вот эти все вещи, вот эти все вещи, они являются для нас стрессом. Стрессом, я назову его так, психологическим стрессом, который... Не всегда, на который мы не всегда обращаем внимание и не даем себе возможность от этого отдыхать. Почему сейчас так модно э, искусство медитации, уметь погружаться в себя, отключать, там, скажем так, свой свой беспрерывно болбочащий рациональный ум? А именно потому что, именно потому что, чтобы мы могли отдохнуть от самих себя и расслабиться. Ну что, дамы и господа, на этом на сегодня все. Большое спасибо за просмотр этого видео. Я просто не мог удержаться от того, чтобы не поговорить на эту тему. Что вы думаете по поводу стресса? Итак, я напомню, какие способы есть борьбы со стрессом. Первое и самое главное – это отдых. Второе – это физические нагрузки. Вот смотрите, одновременно нужно и отдыхать, и одновременно нужно и нагружать свое тело. То есть прогулки на свежем воздухе тоже себе очень, тоже очень хорошо помогают. Общение с друзьями. Если вы понимаете, что вы очень много работаете. Дайте себе возможность отдохнуть. Это значительно сыграет хорошую роль на ваш организм в целом. Все, друзья, я сегодня заболтался, я сегодня заговорился. Тема душетерпещущая. На этом у меня сегодня все. Большое спасибо. До скорых встреч. С вами был Юрий Пузыревский.